Верница и караван по Сахара барханам, С легкостью без страха, По покрову бархата, в тиски зажаты песками, Да еще раскаленный камень, Ночами привалы отбор, опасных, свирепых, борых, А на утро чуть остыв, снова в путь по пустыне, С непустыми сосудами, верными послушными граблюдами без воды уже третьи сутки, Мозоли на ногах не шутки, В валенках и полушубке, По волнам плывущие маршрутки.